А что такое Бог? Бог — это Любовь. Бог — это не зло. Зло — это этот мир, материальный мир. А мир духовный, он бесконечный и спокойный, он благостный. Его трудно описать словами, но пытаясь, даже пытаясь его прочувствовать, человек сталкивается с тем ну, неописуемым счастьем, которое он может постичь. И чем больше он этим занимается, чем больше он постигает, тем он счастливее становится. Он не становится замкнутый, как вот мы ну, говорят, вот, человек Скучный, религиозный, скучная духовная жизнь. Замк... Нет, человек обретает настоящую свободу. Человек настоящую, подчеркиваю. А что такое настоящая свобода? Она не зависит от тела. Где находится твое сознание, твое тело? Оно все равно не твое. Сознание, как мы вот разобрались, оно пришлое, оно не твое. Да, ты в ответственен за его развитие, ты можешь его развивать, влажив в силу своего внимания в то или в другое направление. Но чаще всего оно развивает нас, эксплуатируя. Но развивает нас, к сожалению, в свою сторону. С потребительской точки зрения, скажем, эксплуатирует просто нас как Личность. Что такое тело? Тело — это временная одежда. Оно изнашивается. Вот кто бы что ни сделал, ну, вот как опять-таки, если мы возьмем тоже сознание, но если соберутся… Все люди. И приложат максимум усилий своим сознанием смогут ли они остановить землетрясение? Нет. А вот мы начинали с катаклизма. Могут ли они остановить грядущее? То, что уже есть, и то, что будет. Не смогут. Не смог. Правильно. А, поэтому сознание, оно ограничено, оно материально, оно временно. Все разрушается, все изнашивается. И планета, эта, на которой мы находимся, это всего лишь один миг, это вообще, ну я бы сказал так, как мимолетная мысль с позиции Мира Духовного. Оно есть и тут же его нет. Для нас оно кажется опять-таки, когда мы меряем мерками сознания. Но если мы глянем на это с позиции Личности, то этот мир, он становится слишком скоротечным, и время быстро бежит, и, и суета эта, она исчезает, потому что появляется свобода у человека, да, который развивается Мир Духовным и он становится нескучный, этот мир, ну, та жизнь имеет. Она становится интересной. Да, а, а во многом, вот, можно выразиться таким сленговым словом, прикольным. Почему? Потому что, ну, действительно, забавно наблюдать, как суетится сознание, пытаясь хоть чуть-чуть внимания выдурить в Личности. Вот это же интересно, интересно, уже нескучно. в прошлой передаче, делает все возможное для того, чтобы оставить претендента в в своём аду. Ну, естественно. Вот у неё функция такая. Всего лишь Знаете, когда всем. живешь миром духовным, вот осознаешь, что действительно все, что происходит, это просто смена декораций. Конечно. И хотелось бы сказать, что когда ты жил в системе, было четкое понимание того, что действительно все сложно. И нужно какие-то сложные действия приложить, и кучу литературы Конечно. прочитать, Конечно. и духовность окружить. А, мир человеческий очень сложен. А, когда человек живет умом, а, он живет в страданиях, он живет в страхе. Он живет в массе проблем. А вот когда человек живет э, духовную жизнь, э, скажем, в единении с миром духовно, даже пребывая здесь, все становится веселым, прекрасным, забавным. Ну, как будто бы люди. И абсолютно не страшно. Абсолютно не страшным. И как будто бы люди. Э, И вот самое интересное, вернусь Силану. Слава Богу, он это понял. И опять мы вернулись в ту же ситуацию, когда он был в храме, когда он увидел людей духовно развитых, что им просто не страшно. Умрет лишь тело, а они нет. И вот здесь получается парадокс, что сознание начинает манипулировать, что каждый человек после смерти, э, он обретает какую-то жизнь и тому подобное. Ну и сказки заканчиваются после смерти, когда человек становится… Но а, вот сейчас мы зацепились с тобой в субличности и тому подобное. Но опять-таки, сколько бы мы ни рассказывали об этом, человек, не приобретя опыта духовного, он не поймет, что это правда. Для него это все останется, ну как... Ну, просто разговор, да, двух людей вот сидят, что-то рассказывают и тому подобное. А когда человек хоть немножко развивается в духовном плане, он понимает, что это. Но сейчас, слава Богу, мы уже можем об этом разговаривать, когда наши ученые физики, они докопались до квантовых состояний, а мы говорим «за квантовые пределы». Ну, в принципе, это практически оно так летушком, но уже понятно, хотя бы, многим физикам, вот, почему слава богу, вот в сенс наш, да, очень много физиков приходит, потому что они начинают понимать суть этих процессов. Почему а, это становится понятным людям, которые за, действительно занимаются нейрофизиологией очень углубленно, потому что они понимают, что, ну, как сказать, в, матер... в, в, в материи правды нет. Конечно, они опытным путем постигли то, о чем мы